Никто не рождается с насилием. Человек ему учится. Он заражается от насильственного общества и становится насильственным. Каждый ребенок рождается абсолютно невинным. В вашем существе, в самом по себе существе, нет насилия. Скорее, мы обусловлены внешними ситуациями. Мы должны много защищаться, а лучший способ защиты – нападение. Когда человеку приходится много защищаться, он становится агрессивным, он становится насильственным. Потому что лучше самому ударить первым, чем дожидаться, пока тебя ударит другой. У того, кто ударит первым, больше шансов победить. Там, говорит Макиавелли в своей знаменитой книге «Принц», в своей библии для политиков. Он говорит, что напасть первым – лучший способ защиты. Не ждите. Прежде чем кто-нибудь нападет на вас, нападите сами. Когда на вас нападут, он, говорит Макиавелли, будет поздно. Вы уже проиграли. Поэтому люди становятся насильственными. Рано или поздно они понимают, что иначе они будут раздавлены. Единственный способ выжить – драться. Они узнают этот секрет, и постепенно он отравляет всю их природу. Но насилие неестественно. Его можно отбросить.